Приветствую вас, рыбки! Ну что ж, в этом периоде, фавориты, поздравляю вас с наступившими и наступающими днями рождения, желаю, чтобы ваши желания обязательно сбылись, особенно те, которые касаются любви, поскольку именно у вас в этом периоде будет шикарное соединение Венера с Нептуном, о котором я вам расскажу чуть попозже, и оно, как правило, дает вам очень большую и одухотворенную любовь. Сама по себе Венера с 27 Февраль, ой, извините, с 25 февраля по 20 марта будет двигаться по вашему знаку зодиака, поэтому, конечно же вы будете полны нежности романтичности вам захочется наконец-то отдохнуть от каких-то забот, захочется проявлять свои какие-то лучшие качества, захочется творческого вдох... проявить свое творческое вдохновение, вам захочется всех любить, обнимать, и вы будете настроены на такую романтическую волну, что вам, собственно, будет не до решения каких-либо важных вопросов. Но сейчас будем смотреть немножечко подробнее. Ну, во-первых, хотелось бы вас поздравить с тем, что наконец-то ретроградный Меркурий отступил, который находился в вашем секторе всего тайного. Наконец-то многие ваши контакты станут достаточно четкими, ясными, прозрачными, и вам не нужно решать какие-то устаревшие проблемы. И вы достаточно легко и свободно будете чувствовать себя в коллективах и во взаимоотношениях со своими друзьями. Но тут у вас интересная позиция. В вашем доме всего тайного здесь находится интересное сочетание, которое говорит о том, что для вас будет открыть доступ к некой тайной информации. И вы, как заключающий знак знака Зодиака, вы сможете этой информацией воспользоваться в своих целях, и свою пользу что-то вам принесет вы узнаете что-то что вам принесет пользу и вы сможете это использовать с пользой для себя это уже тавтология но мне хотелось максимально до вас донести суть того что я вижу еще этот аспект будет до 10 марта поэтому времени у вас предостаточно узнать какие-то очень важные секретики теперь с 25 февраля по 3, по 3 марта будет работать такой интересный аспект, как Плутон-Марс. Вот он у нас, Плутон-Марс. Тригон, Плутон у вас находится в зоне дружбы, Марс у вас находится в зоне контактов. И причем сами по себе эти планеты, они связаны с коллективными энергиями, и можно говорить смело о том, что вы даже будете склонны брать на себя роль управляющего, вы захотите решать какие-то, ну захотите руководить, захот... не будете бояться руководить, не будете бояться брать на себя какую-то ответственность, нести ее, прям будете готовы вести за собой людей, если это будет необходимо. И этот аспект благоприятствует карьерному росту. Так что используйте эту возможность. 27 февраля будет полнолуние. Смотрим. Оно будет в Деве. И вы знаете, это полнолуние, оно покажет ту сферу, где вы чувствуете себя неудовлетворенными. И где вам захочется ну, что-то сделать, что-то предпринять. Для вас Дева это ваш противоположный знак. Он связан с партнерством. И здесь идет упор на Уран. Уран. Так-так-так, Уран у вас третий дом. Ну, смотрите, может быть, будет какой-то какой разговор или поездка с разговором, которые ну, принесут ясность в некий ваш вас вопрос. Причем итог, может быть, даже для вас самих непредсказуем и совершенно не очевиден. Поэтому... Будьте внимательны. Дальше. С 4 марта у нас будет интересный аспект. Я тут пытаюсь ничего не пропустить. Тем более, что сегодня у нас, когда я делаю эту запись, Меркурий еще стоит, он только разворачивается, и на фоне ретроградного Меркурия всегда повышен, повышается риск возможных ошибок. Очень тяжело работать, очень тяжело делать записи, постоянно или звук не записывается, или камера перестает работать, или вообще что-то не то сказала, перепутала. Поэтому такие не особенно сложно. Хорошо, 4 марта Марс переходит в близнецы, для вас близнецы это дом семьи, по-моему, да, раз, два, три, четыре, да, вот, ваша активность возрастет в семье, в стенах своего дома, потребуется, ну, возможно, потребуется много внимания с вашей стороны, своим близким, окружающим, тем, тем людям, которые находятся вокруг вас. Ну и кстати, постепенно будет вот этого Марса образовываться напряженный аспект. Он начнется чуть позже. А пока смотрим, будет новолуние. Да, пока Венера будет проходить по вашему дому, тут будет такой чудесный аспект образовываться. Посмотрите, какой он красивый. 13 марта. Вот он. Ой, как... я на него смотрю, сердце радуется. Венера в соединении с Нептуном. Вот эта вся связочка, она прям в день новолуния ну, сам по себе Нептун, он, знаете, он дает немножко такую иллюзию, а в соединении с Венерой это планета любви, он дает какую-то высшую одухотворенную любовь, счастье. Там, знаете, вы будете чувствовать себя как под воздействием наркотика, можно сказать. Очень в таком состоянии счастья, умиротворения, полной гармонии. Это, кстати, прекрасный аспект, для, для прекрасные дни, дни для того, чтобы с кем-то знакомиться, выходить замуж или обручаться. То есть все, что связано с парных контакт, контактов, шикарные дни. 13-14 марта. Ну, плюс-минус пару дней туда-сюда тоже еще работает. Теперь с 16 марта. С 16 обратите внимание, здесь начнет один негативный аспект образовываться от Меркурия, если я не ошибаюсь. Нет, нет, сейчас найдем его, который дает трудности в освоении информации. Ага, вот, от Марса, да. Марс от Меркурия к Марсу. И тут что, может возрасти конфликтность среди членов семьи, и ну, постарайтесь просто, ну, может быть, вы будете слишком как-то агрессивно настроены по отношению к своим близким. Просто постарайтесь как-то ну, спокойненько. Управлять по возможности своей эмоциональной сферой. Знаете, что это все временно, это все пройдет. Ну, до числа 20 пока Венера не перейдет в Овен, этот аспект продержится. Еще 14 марта будет наблюдаться шикарный аспект. Секстиль от Венеры к Плутону. Вот он наш Плутон. Вот он этот аспект зелененький. Этот шикарный аспект говорит... О том, что вернее он не говорит, он придаст вам эмоциональность в любви, в чувствах, возможности перевести отношения на новый уровень и перенесет финансовую удачу. Так что да, и обязательно им воспользуйтесь. И еще 20 марта, наконец-то, Солнце переходит в знак зодиака Овен. Тем самым открывается новый цикл астрологический, новый год так называемый. И мы вместе с Венерой вместе вступим уже, вместе со следующей Венерой Овне вступим уже в следующий год. Ну, что он нам принесет, мы будем смотреть уже в следующих периодах. А сейчас небольшой, я подготовила для вас небольшой раскладик по основным сферам жизни. Первое. Да, я взяла второго черных котов, котиков, поскольку у нас сейчас март, поэтому коты должны активизироваться. Вот, первое, как вас будет воспринимать окружающие башня. Ну, немножко такая, знаете, карта напряженная. Она обычно показывает форс-мажоры. И, знаете, человек, который постоянно куда-то спешит, куда-то бежит, что-то его ожидает. А что, он сам не знает. Но я уточнила. Вот видите, здесь девятка пентаклей, Котик, кошечка, которая плавает среди акул. То есть она считает, что у нее все хорошо, но с другой стороны вокруг там есть акулы. Поэтому здесь предупреждение вам. Чувствуя себя очень гармонично. И не забывайте, что вокруг есть недоброжелатели. Еще это указание на то, что Часто у моих клиентов, кто у меня бывает, часто это, это сочетание проигрывалось как неожиданное повышение или какие-то неожиданные деньги приходят, те даже на которые не рассчитывали. Теперь ситуация в доме в семье. Ну, смотрите, вот тоже котик, тут семерка кубков и котик отдыхает. Отдыхает, смотрит себя по сторонам, там курит, расслабляется, греется на солнышке. Здесь, в общем-то, все у вас стабильно, перемен Нету, вы дома можете немножко расслабиться и получить удовольствие. Что касается взаимоотношений в паре и возможности новых знакомств. Здесь интересная ситуация, у вас так проигралась. Во-первых, видите, это двое котов. То здесь новые знакомства, да, могут быть. Но здесь двоечка. Двоечка жезлов говорит о том, что это только лишь начало, что-то новенькое. Только лишь на, на уровне интереса. Только интерес и все. Я уточнила, здесь у меня еще выпал этот 21 аркан. Он связан с обновлением, с чем-то новеньким. Ну, то есть, Скорее всего могут быть новые знакомства, вы можете рассматривать новых вокруг вас новых людей, а если у вас есть уже какие-то старые отношения, то они могут перейти на новый уровень. Но здесь идет в отношениях, знаете, как возрождение, возобновление, 21 аркан. То есть, видите, перерождение. Теперь по поводу ситуации в карьере. Ну, здесь выпала кошечка активная. Жезловая, которая постоянно что-то делает, трудится. Но, вы знаете, здесь есть опасность того, что вы можете немножечко как-то или переоценить свои силы. Вот, видите, оказаться в такой яме. Я подозреваю так, что будьте осторожны со своими тратами. Вы как-то будете, знаете, импульсивны в этом месяце относительно финансовых трат постарайтесь, чтобы ваши расходы были как-то согласованы и хорошо продуманы ну и а теперь вам главный совет вот такой вот мудрый котик маг, мастер своего дела он вам говорит о том, чтобы вы полностью взяли под управление свою жизнь вас ждет впереди обновление улучшение и возможно даже повышение по должности вы пробуждаетесь ну что ж, надеюсь, мой прогноз был для вас полезен, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, делиться им, лайкать, комментировать и до встречи в следующем периоде.